Во время пандемии мы со своей семьей застряли на Шри-Ланке. Это был 2020 год. Мы, конечно же, прилетели туда, когда не началась еще пандемия, не было никаких локдаунов, мы арендовали автомобиль. В итоге мы застряли, да, прожили на Шри-Ланке более двух месяцев. Но история не об этом. История уже о следующем. Когда мы все-таки вернулись в Россию и спустя еще два месяца у нас на карте образовался минус 50 тысяч рублей. И теперь самый интересный вопрос а как же это получилось а получилось это очень просто прокатная компания получила автомобиль назад разблокировала денежные средства и через два месяца решила что она их может заново списать под, под предлогом возможных каких-то дефектов автомобиля причем что на момент Возврат автомобиля, мы об этом все обсудили, все было сделано, и мы даже заплатили небольшую сумму, там действительно был небольшой момент да, на машине. И в итоге компания с нас через два месяца, хотя уже все вернула, разблокировала, заново списала денежные средства. Обращаясь в банк, банк сказал, извините, это технический овердрафт, заплатите деньги, если не заплатите в течение трех дней, мы взыщем вас через суд. Все, спорить было бесполезно. Теперь мой глобальный совет на эту тему. Я совершил ошибку в чем? Я так обычно не делал, но я поторопился и оставил депозит с обычной дебетовой карты. Дебетовая карта как раз вот подразумевает все возможные такие риски. И у меня также был другой опыт, и где банк не дал снять такие возможные суммы, да, потому что такие периодические истории случаются с кредитной карты. Поэтому, друзья, давайте начнем этот интересный диалог. Меня зовут Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Я вам сейчас расскажу свою историю на практике и дам очень полезный совет, как не потерять свои деньги на картах кредитных и дебетовых путешествиях. Итак, давайте начнем с самого главного. Давайте начнем о депозитах. О депозитах за прокат автомобилей, отелей и так далее. Да? Начнем с отелей. Первое и самое главное, друзья, имейте всегда с собой 100-200 долларов в зависимости от суммы депозита в отеле. Дежурные, бумажные, берите их с собой и когда необходимо внести депозит, доставайте их из кошелька, отдавайте на ресепшене и по выезду из отеля забирайте. Никогда не оставляйте депозиты с карт или кредитных карт даже в том числе. Почему? Есть два интересных момента. Во-первых, депозит могут забыть вернуть. Во-вторых, депозит могут не вернуть И под формулировкой, что иностранным гражданам Деньги не возвращают Хотя мы все прекрасно понимаем, что деньги захалдированы, да, Но кто-то их, видимо, возможно Списывает да. В общем, на эту тему есть некоторые уловки И это не зависит даже от страны Такие ситуации у меня были как в Китае так и в Турции, так и в Арабских Эмиратах. Этот момент такой достаточно 50 на 50, как повезет в зависимости от отеля и всего остального. По возврату в страну уже доказать о чем-то будет достаточно тяжело. Да, а, да банк подключит какое-то расследование, но доказать об этом шансов немного. Я сейчас понимаю, возможно вы сейчас скажете, да нет, у нас было и было все в порядке. Да, но бывает и не в порядке. Поэтому мой совет, чтобы избежать этих ситуаций и не замораживать деньги на какой-то длительный период, лучше оставляйте в отелях наличные средства. Это всегда удобно, просто взяли, вернули, и в этот же день вы их, в принципе, даже если хотите, можете потратить на что-то перед вылетом. Теперь второй момент. Если мы бронируем автомобиль, и нам все-таки необходимо так или иначе предоставить карту, карту кредитную, на которой должен будет заблокирован депозит, делайте это обязательно с кредитных карт, друзья. Потому что кредитная карта является собственностью банка, и в минус они такие вещи не ставят, как правило. И если даже какие-то такие попытки бывают, они быстрее эти вопросы решают. Это, честно скажу, уже пройдено и не раз. Когда ситуация наступила, да, и у вас попытаются снять деньги, у вас может быть такой суммы не быть, да, ее в минус не поставят по кредитной карте, да, или могут разобраться. Это прям обязательное условие, я вам честно говорю. Поэтому вы, возможно, замечали во всем мире, всегда спрашивают кредитные карты, а не дебетовые, да, потому что с ними гораздо проще. Поэтому вот такое, друзья, резюме. Еще раз, по отелям берите наличку. Там, где вообще, в принципе, возможно оставить депозиты наличными, оставляйте наличными. Там, где этого сделать невозможно, используйте кредитные карты. И даже если вы никогда ими не пользовались, вы можете спокойно себе завести любую карту кредитную да, с небольшим каким-то балансом. Сейчас банки, в принципе, охотно всем это раздают. Вы не пользуетесь ей, просто пусть лежит на вот такой случай. И когда такой случай наступает, вы спокойно можете использовать его для депозитов. Ну вот так вот, дорогие друзья, решил поделиться с вами такой интересной информацией. Надеюсь, она вам будет полезна в ваших путешествиях и сэкономит вам кучу нервов в первую очередь, да, ну и конечно же денег. Подписывайтесь на мой подкаст, с вами был Павел Георгиев, Георгиев Тревел, услышимся.